Всем привет! Начнем с многомерной медицины, основы и более подробно. Автор Пучко. Многомерная медицина, которая учитывает не только физическое тело, но и того, что мы находимся в энергоинформационном поле. Следовательно, будем рассматривать, как быть здоровым, не только посещая врачей, но и принимая внимание, что мы многодименсионные существа все. Итак, речь пойдет о многомерной медицине. Этот термин не так уж старый, многомерный. Что это означает? Многомерная медицина – это значит тибетская медицина медические знания это нумерология астрология и много много всего что может помочь человеку быть здоровым один из таких ведущих авторов это лудмила пучко которая уже десятилетиями разработала Принцип многомерности человека и накоплен очень большой опыт, как использовать многомерную медицину, чтобы человек жил без болезней, был успешной и не было никаких проблем в нахождении в физическом мире. Принцип многомерной медицины очень популярен в России и там, где русскоязычные, потому что применяют многомерный принцип многомерной медицины по улучшению здоровья, есть очень много результатов. То же самое касается меня, у меня есть положительные результаты, применяя принцип многомерной медицины, что можно избавиться от многих диагнозов, которые поставили врачи дистанционно, не применяя химические вещества и лекарства, можно стать здоровым человеком. И это обходится намного дешевле, чем нотодоксальная медицина, фармация. Какие есть, в принципе, многомерная медицина. Во-первых, это физическое тело и плюс 6 эфирных тел. Это чакры, это меридианы, которые нематериальные, которых, которых уже знают в Индия, в Китай, тибетская медицина, нетрадиционная медицина, что это все существует. Также есть много других учений, йога, рейки, айурведа, которые подсказывают, что это так, и не находятся противоречия многомерной медицины. Единственное, большие противоречия многомерной медицины есть с ортодоксальной медициной, ортодоксальная медицина Рассматривает каждую болезнь, каждый орган по отдельности, и его пытается лечить, которые в корне неправильно. Многомерная медицина рассматривает человека как одно целое, как, можно сказать, центр Вселенной. Каждый человек есть автономное энергетическое существо довольно сложная. Теперь расскажу свой опыт по использованию многомерной медицины. История этого, это 12 лет назад, 12-14 лет назад было, когда познакомился с биоэнергетиком известным, и он уже работал с, по принципу многомерной медицины с диаграммами. И через свой результат я начал тоже изучать, применять этот метод и тоже положительные результаты были. Первое, с чем я столкнулся, это было грибок на ногах, полученный на море, с моря от ну, плохого песка. Потом уровень сахара повышенный удалось убрать этих диаграмм и потом через некоторое время применяя на клиентах были результаты по снятию рожи на ноге и более сложные проблемы по здоровью рак крови лейкемия и такого ранга болезни и все это применяя диаграммы и принцип многомерной медицины. Люди, которые используют эти диаграммы многомерной медицины, принцип называется биоэнергетиками. Это означает, что, по идее, каждый может использовать эти диаграммы по диагностике и ликвидации проблем по здоровью. Единственное, есть разница. Здесь эта методика предусматривает э, применение вибрационных рядов э, это в том случае если человек сам имеет проблему нет у него энергии ему придется делать вибрационные ряды как бы чтобы себя обезопасить и воздействовать на данную проблему если же человек биоэнергетик имеет энергию и он работает с психической энергией или другими видами энергии, то вибрационные ряды не обязательно применять. Тогда мы работаем напрямую, используя диаграммы и воздействуя на конкретные проблемы, на конкретные места и первопричины. Начнем с первого результата, который я на себе ощутил, это снятие грибка на ногах. В принципе неважно какой грибок, у каждого повреждения есть своя длина волны, свой, своя частота. Например, если смотреть по диаграмме, по таблице, самое плохое, самая тяжелая проблема, это грибок кандида которые еще называют онкологией грибок кандида имеет очень большой э большую длину волны это более 100 миллионов километров натянется эта присоска я бы сказал что грибок кандида онкология, раковые заболевания это как, как будто я их называю наказание сверху, потому что очень далеко находится это первый источник, и есть привязка нить такая к этому человеку оттуда. Дальше идет более корот, короткие грибки, есть длинноволновые грибки, проказа, лишай, и следовательно следующие грибки 100 метров которые имеют длину волны и до 10 километров. Это обычные грибки на ногах, на руках, на теле. С ними легко справиться. Мы должны по диаграмме, по классификации найти, какой вид грибка. Потом находим диаграмму длину волны, которая... Определяем точную длину волны и следовательно психической энергией воздействуем на эту конкретную длину волны. В практике у целителей экстрасенсов есть электронные приборы, которые генерируют частоты. Принцип похожий, только используя электрические или генераторы тока. На микроамперах. Принцип такой: на приборе ставим частоту, берем в руках электроды и пропускаем через тело этот микроток и нужную длину волны. Проделывая несколько раз такую терапию, организм избавляется сам от вредного грибка. Об этом пишет. Ученая Кларк, это уже несколько десятилетий назад исследовала, она и дает конкретные частоты на конкретные болезни. Принцип с нужной частотой длиной волны мы можем сжечь этот паразит, грибок, с физического тела. Сперва это делается в астральном теле, потом переходит в физический. В продолжении рассмотрим другие патогенные вредители, которые беспокоят многих людей. Это будет плесень. Плесень имеет 10-100 метров длину волны. Это значит 10-100 метров такое подключение есть. Если это не убрать энергетически, нельзя плесень от плесени избавиться. Дальше идет это 0,1 до 1 метра гельминты личинки яиц гельминтов нейроинфекции нейроинфекции нано паразиты и сейчас мы подходим к очень маленьким паразитам это нано -паразиты. 10 минус четвертой степени сантиметров и один 10 минус седьмой 10 минус дальше это уже микромир попадаем вот там птичий гриб и свин... свиной гриб это как заболевание оттуда идет с микромира а грибов ангдида это с макромира больших расстояний это идет как бы свыше ну вот птичий гриб свиной гриб это 10 минус 7 до 10 минус и дальше это микромир и если это точно не определить частоту и потом воздействовать ну очень трудно справиться с птичьим гриппом и свином гриппом это об грибках. Вторая проблема, которую удалось э, решить, это повышенный уровень сахара. Э, э, уровень сахара тоже можно регулировать э, таким же образом, воздействуя или через вибрационные ряды, или прямо используя психическую энергию. Просто даете команду организму, чтобы уровень сахара стал на место нормальные параметры, что были, И, следовательно инсулина, увеличиваем работоспособность, активизацию э, рецепторов, которые отвечают за выработку инсулина в организме самом. Это можно делать дистанционно через фотографию или онлайн с пациентом результат тоже если там большая цифра уровня сахара то это будет через какое-то время несколько раз надо будет регулировать а если уже инсулинозависимые первый и второй типа диабета то будет намного труднее потому что инсулиновые рецепторы они атрофировались но если есть такая цель снять этот диагноз, это потребует ну, побольше времени, год-два-три года, постепенно отказывая, отказываясь от, от, от искусственного инсулина, от шприцов. Но в моем результате было, что за сутки на полтора единицы снизился сахар, Первый признак был, что не надо было сладости кушать уже через день. А до этого при повышенном сахаре хотелось кушать каждую э -э -э, середине дня по 100 грамм батончиков э -э, и ничего нельзя было сделать. Все время хотелось сладкое. А, применяя эту методику Пучко по диаграммам, э -э, отрегулировая уровень сахара, от этого полностью на следующий день не избавился и уже не хотелось ни сладкого чая, ни конфет кушать. Теперь я расскажу, как применяю эту методику многомерной медицины. Ну, мой подход, который нету в этой методике, как я занимаюсь, использую эти диаграммы. Это 14-летний опыт по разным проблемам. Во-первых, чтобы использовать эту многомерную медицину, методику и диаграмму, я прежде всего проверяю человека, если у него жизненная энергия. Это C-энергия или прана. Если этой энергии нет, это значит, что человек заблокирован. Это блокировки имеет пять видов названия это порча это проклятие это кладбище это сглаз и магия вот такие пять разновидностей причин когда у человека нету жизненной энергии ци энергии если у человека нету жизненной энергии ци энергии это оказывается на всю жизнь его, на удачу, на здоровье и здоровье гасится, потому что при, бл при блокировке жизненной энергии, энергию человек может получить только через пищу, цветотерапию, звукотерапию, через дыхательные упражнения или через ноги, надо много ходить босиком. А эти энергии, сам понимаете, имеют маленькую, такую, маленькую мощность, чем жизненная энергия, которую вы напрямую получаете с космоса. Итак, первым, первым делом я проверяю человека, есть ли жизненная энергия. Если нет жизненной энергии, нет смысла дальше эту методику по оздоровлению. То же самое касается и ортодоксальной медицины. Нет смысла лечить химическими лекарствами человека, если у него нету жизненной энергии. Он не, не сможет быть здоровым. Так что жизненная энергия это первое, что надо вернуть. Следовательно, после жизненной энергии.. Рассматриваем эфирные тела, вокруг физического тела имеется шесть тел эфирных, с которыми мы контактируем, с которыми мы находимся в постоянном <coughs> контакте с другими людьми, с энергоинформационным полем. При блокировке жизненной энергии правило, чакры при призакрыты или вообще закрыты. Это значит, общение с внешним миром затруднено. Следовательно, чакры дальше связаны с меридианами. Меридианными точками они тоже в большинстве случаев прикрыты или закрыты. А дальше уже через меридианы энергия идет к астральным органам. Имеется 14 астральных органов, которые подпитываются с астрального тела. И дальше идет физические органы и тело физическое. Вот по такой цепочке, прежде чем использовать многомерную медицину, надо восстановить поток жизненной энергии через чакры, меридианы, и чтобы свободно энергия проходила вниз по всем этим энергетическим центрам. Вот когда это сделано, тогда есть смысл говорить о многомерной медицине, о лечении, о снятии диагнозов. Это такой мой опыт, который дает результаты. Итак, первая часть восстановления жизненной энергии, если сделано. Дальше как я работаю с этой многомерной медициной-диаграммой. Покупаем книгу Пучко «Многомерная медицина». Имеется несколько изданий, берем последние. А вот э, это самая последняя, самая полная книга, где все более полное и подробно описано. Идея какая, если вы не знаете, что такое чакры, меридианы, финные тела, вы можете прочесть. Если вы не знаете, как работает кровь, какие элементы крови, тоже здесь описано, как все это связано. Физическая кровь, органы с энергетическими телами, это все написано, можете подробно почитать и узнать этот механизм человекоустройства. Здесь в первой диаграмме начинается с биокомпьютера. Это физическое тело, шесть эфирных тел, это, следовательно, биокомпьютер физического тела и шесть биокомпьютеров эфирных тел. Дальше идет основной компьютер, связь с, с высшим энергией, связь с землей, Высшая Я, душа, дух. Это все не противоречит церковной религии, на иконах все эти тела видны. Итак, просто механи... механически берем первую диаграмму и проходим все больше ста диаграмм. Такой принцип. И ищем там, где есть какие-то проблемы, пробоины, нарушения работы энергетического тела и, физического. После того, как мы прошли и исправили проблемы в энергетическом теле, в конце диаграмм имеются физические органы. Мы можем зайти в любую точку физического тела, и исправить проблемы. Это так называемая лимфа. В мозг можем зайти, исправить тромбы, рассосать какие-то командные зоны головы, активизировать или наоборот заглушить. Короче, можем зайти в любой орган и исправить его деятельность. Сперва исправляем энергетические органы, астральные так называемые, восстанавливаем циркуляцию жизненной энергии полностью по всему телу и на этом работа заканчивается единственное если у человека самая побольше проблема например как с примером и рак крови это придется восстанавливать состав крови не один раз Примерно месяц, может больше, пока эритроциты, лейкоциты не начнут вырабатываться в правильном объеме, в правильном количестве. При лейкемии есть сбой выработки лейкоцитов, лейкоциты вырабатывают плоские кости, это ребра и бедра, кости. Обычно сбой выработки лейкоцитов происходит из-за сильного стресса или перегрузки физической, усталости, небольшой нагрузки физической. Тогда идет сбой по лейкоцитам, и лейкоциты начинают вырабатываться неограниченно, и никто не может остановить, но воздействуя на лейкоциты, эритроциты можно исправить эту ситуацию главная причина и почему это можно сделать это недавнее открытие что лейкоциты, эритроциты и другие клетки имеют сознание и на них можно воздействовать словом воздействуя словом на эритроциты давая приказ словесно как бы мини заговор читая что они должны работать в нужном пределе и лейкоциты должны работать в нужном пределе и количестве и они это воспринимают и сами <смех> исправляют ошибки в организме человека это касается и других более сложных проблем и Одна из основных действий, которые мы должны исправить, это привести в порядок лимфатическую систему кровоснабжения. Лимфатическая система имеет довольно большие, большую длину, и капилляры они маленькие но когда применяешь психическую энергию, психическая энергия восстанавливает работу капилляров, лимфы. Конкретно нужно произвести очистку лимфы психической энергией, тогда если лимфа начинает работать, через лимфу выводятся все токсины и идет питание клеток все тяжелые онкологические заболевания или другие заболевания это причина это что лимфа забита и не происходит очищения токсинов и нет питания клеток кислородом и микроэлементами применяем многомерную медицину можно получить довольно хорошие результаты там не надо быть даже экстрасенсов целителем Каждый человек может открыть в себе самоисцеление. В результате можем сэкономить время, деньги свои и восстановить работу своего тела без врачей, без лекарств, имея цель быть полным полном здоровье. Единственное, есть много людей, которым выгодна болезнь, и они хотели, хотят болеть, идти к врачам, и своего рода заколдованный круг получается. Тогда проблема усугубляется, и довольно трудно будет стать здоровым. Там много причин. Человек не чувствует заботу, и, и когда человек имеет большой Сложный диагноз, окружающие начинает заботиться о нем, бывает когда группа по инвалидности получена, тоже человека это устраивает, есть материальный доход, выгодно болеть в многих случаях, тогда очень трудно будет что-то предпринять. А здесь идет речь, когда человек полностью решил, что он хочет быть здоровым и здоровым, начинает изучать и применять методику многомерной медицины и специально выработанные диаграммы тогда во всех случаях будет результат человек будет здоровый отзывы о многомерной медицине за эти последние 20-25 лет Методика пучком многомерной медицины уже применяется многими разными людьми в разных регионах. И есть фантастические результаты по снятию диагнозов тяжелых, по улучшению здоровья. В интернете, в форумах и в отзывах очень много об этом люди знают и ищут как это все задействовать, и ищут консультации, как правильно применить. В принципе, если у вас есть интерес к многомерной медицине, есть какие-то вопросы по применению, я даю консультации и могу подсказать из личного опыта, как справиться с недугами, болезнями, и неудачами еще одна заметка что сама пучко про многомерную медицину высказалась, как бы что это ну, ближе к медицине но мой опыт занимаясь магией эзотерикой оккультными практиками я бы сказал это чистая магия потому что здесь все делается Помощь энергии, формы И эти, этот подход Как выздороветь Совпадает с магическими практиками Только здесь это названа Многомерная медицина Я бы сказал, что это ну, Самая простая магия По применению И по воздействию Слово Мысль Плюс энергия, плюс цель, может плюс предмет. Это дает конкретный результат. Это идет воздействие на физическое тело. Записаться на консультации можете через электронную почту, которая видите на экране или в других разделах под названием MagVaris.